Топ-10 самых необычных свадебных традиций. Самое важное торжество в жизни каждого человека, наверное, это свадьба. В разных странах существуют свои обычаи его празднования. Нам хочется рассказать о наиболее впечатляющих традициях разных народов мира. Ливия. Например, в Ливии празднование свадьбы длится 8 дней. На шестой день жених преподносит своей невесте корзину с подарками, в которую входят разнообразные ткани и благовония. Невеста обязательно должна посмотреть все подарки и при этом какой-нибудь ее родственнице необходимо помочь их опробовать. Кения. В Кении обязательным условием для свадьбы является беременность невесты. Также интересно, что после свадьбы муж обязан 3 месяца надевать одежду супруги, чтобы в полную объеме познать все тяготы женской доли. Бали. На бали существует ритуал подпиливания зубов. Считается, что подпилив зубы человек вступает в взрослую жизнь. Как только дочери подпиливают зубы, то ее отец уже не несет за нее ответственности. Узбекистан. В Узбекистане первую брачную ночь с невестой проводят ее родственники. Мужу же достается только вторая, но после заключения брака новоиспеченный супруг обязан быть женой на протяжении 40 дней. Бедуины У бедуинов на свадебный стол подают жареного верблюда, но это непростое блюдо, потому что верблюд фаршируется бараном, тот в свою очередь курицей. Курица рыбой, а рыба яйцами. Сахара. Девушкам Сахары приходится туго. Еще в юном возрасте ее откармливают, так как считается, чем крупнее девица, тем удачнее она выйдет замуж. Китай. Народ Тудзя, который живет в Китае, месяц до свадьбы должен плакать. Точнее, плакать приходится невесте. Сначала новобрачная 10 дней плачет одна, потом следующие 10 дней с мамой, затем плачет с родственниками, а позже к ним присоединяются подружки. Говорят, что если до свадьбы невеста наплачется вдоволь, то вся ее жизнь с мужем будет радостной, безоблачной. Никабары. На третьем месте в списке самых необычных свадебных традиций мира находятся обычаи на Никабарских островах. Мужчина здесь обязан целый месяц выполнять все, что пожелает его невеста. Центральная Африка. Самые жестокие традиции у племен Центральной Африки. Здесь после церемонии бракосочетания молодожены идут в дом, где невеста начинает избивать мужа. Так может продолжаться несколько ночей, пока она не выместит всю ненависть. Папуасы. Перед свадьбой своей невесте папуасы должны подарить 20 раковин, 20 шкурок свиней и райских птиц. Взамен на церемонию бракосочетания невеста надевает на голову желудок свиньи.